прибыли на понтон через речку Лямина, сейчас переедем на левую сторону и там будем скидывать но Всем советуем добавлять дёготь в обычную дейту, вот такую, так что помогает. Запах, конечно, неприятный, но оно того стоит. В аптеке? В аптеке есть? Да. да? У тебя осталось чуть-чуть? Солярики, в машине. Я не взялся в пузырек. Деготь в аптеке продает? Да. Берешь и деготь. А ванильку не брала? Слышь? Ванильку? Нет. Нет. Ваниль не брала? Нет. А зачем? Ну, ну от Ну я знаю, ну но... отмошек она и так вот это помогает неплохо. Вообще-то как. -то. Что, все? Ну, ну, все, все. Ну все, сейчас лодку спускаем, все. Самое место проверим, здесь покидаем в этом участке. Попробуем окуня половить. Уже много-много лет он здесь существует, этот полелок. Дров просто немерено. Мне все равно, куда пальцем ткнете, у нас нету. Лево, право. У нас есть туда, куда надо показать. Вот туда, это направо Вот туда, это налево <смех> Паркуемся И сейчас будем здесь Пробовать ловить Окуня, может быть, Чука попадется Ну все, готовность номер один Готовы все? Да, <смех> все в порядке Все, готовы, поехали Сегодня также буду использовать Фокс Вот такую вот резину Красно-белую Оранжево-белую но сегодня я еще хочу проэкспериментировать на этой реке ляму, попробовать половить на воблеры. Ну, приступим. За дерево зацепил. Приступил, бля. Ух ты! Твою мать. Опять заветку зацепил. Первые забросы были неудачные. Два заброса, два заветку. Идем в кусты. Вот здесь приземлимся. О, есть, есть, есть. Один хапнул. С третьего заброса, а отпустил. Блин, сошел, сошел, сошел. Работает. <рекрасно> ну вот, друзья, мы короче покидали. Только одного окуня небольшого вы, вы... вытащили и все. Сейчас поедем на свое место. Надеюсь, нам удача там у... улыбнется. Поехали. Щука, да, там? Да. Скорее всего. Да-да, щука, щука, щука. Видно по хвосту. Вот. Ох ты, аж свечку сделала. Ну, небольшая. Да? Килошка. Поставил, и ты ее сюда, Ну вот. Чё, сволочь, поймался, да? Вот такие у нас здоровые жужики водятся, водятся, блин. Вообще прям большие. Да. Ну вот, наконец-то мы добрались до нашего старого места. Здесь обмелело. Вода уже ушла. Где-то на метр, если не больше. не где-то на метр. Начнем нашу рыбалочку. Ну вот сейчас поставил воблер верховой. Вот такой вот. Сейчас попробуем как он себя поведет в вот такой расцветке. Воблерами надо еще уметь блин, играть. Надо потихоньку, если верховой воблер, надо вот по чуть-чуть, по потихоньку поддергивать. Есть. Есть, есть, есть, есть, вот. зацепил все-таки. Вот, я же говорю, надо по чуть-чуть. Нет, нет, по похожую на щучку. Сейчас, ну да, помогать. Помогать. подожди, я еще не знаю, что это. Давай, Щучка, походу, да, да. Вот она. Щучка небольшая. Вот. Все. Да попусти Всё. Вот на такой воблер только что клюнула щучка. Ссылка будет в описании на такие воблеры. Их целый набор на Алиэкспрессе заказывал. Так что кому интересно, можете заказать. Ну и минус в том то, что когда вот часто ведешь, слишком вот траву цепляется, цепляется трава. Ну ка, давай, давай, давай, тяни-тяни. что там у нас? Ух ты! Блин, сошла, ёб твою мать! О, ох ты, вот это хороший, слушай. Вообще отличный. На блесну, на желтую. Где твои фото? Есть окунь. Я чувствую, что это окунь. Да что? Иди сюда. Я уже отключил интернет. может тебе что Ух ты. Нет, окунь, окунь, окунь. А О, это даже не окунь, это ясь. Ясь! Я смотри, это ясь даже. Сейчас отпустим. Ну, бил как окунь. Не отпущу. Вот он. Ясь, прикинь на, на резину, смотри какой. Вот это уха приплыла ко мне. Да, у нас сегодня плов будет, Ну, ухи не будет. Ты смотри, смотри какой. нормально. Вот, сюда ее. Ну, сука, противная. Давай, давай. Не гоняйся за ним. Да вот сюда его. Раз. И все. Разберешься? Да, конечно. Сейчас, сейчас, сейчас Но... помогу. Сейчас помогу, подожди. И взяла же, сука, под самый этот. Сейчас, сейчас, заверну. Лови её. Молодец. Красавчик. Вот это самая крупная на сегодняшний день щука у нас, да? Ну, да. ну Хочу, кило да. где-то, кило двести, да кило триста. Кило. кило, кило. Килошка, да? Киллушка, может, ложка. Так, вот наш сегодняшний улов. Сейчас мы его в мешок. Сегодняшний вечерний. Ну вечерний, ну сегодняшний. Давай. Сейчас мы его в мешок и потом в яму. чтобы рыба не пропала у нас уже здесь вырота яма это я в прошлый раз копал вот яму и, и потом травой накроем потому что завтра будет жарко надо будет травой накрыть чтобы муха не подлетела вот так вот таким образом спасаем рыбу чтобы не протухло вот друзья мы пока на сегодняшний вечер закончили рыбалку сегодня ловили пытались ловить на блесну на воблер на значит всякие разные блесна у всех клевала по-разному вот сейчас вечер наступил и у нас короче рыба перестала клевать и сейчас мы отправимся на стан будем разбивать палатки ну то есть свой лагерь вот а завтра утром продолжим вот надеюсь нам завтра утром повезет ну и как говорится, всем не хвоста, не и приятного просмотра. Давайте, до завтра. Ну и всем доброго утра, доброго времени суток. Мы выбрались порыбачить утром. Сейчас у нас 5 утра. У нас кое-кто уже тащит окуни. А, о, хороший. Смотри какой. Нормальный такой. Кидай Утро удалось. Вот утрешний первый окунь. Второй. Второй, да? да. А, ну, второй. Первый мы не засняли. Нет. Два изя. Один сошел. Один сошел. На червя, да? Угу. Опустили. Опустили. Чтобы его заучил. О! А было два, да? А было два. Есть, ну, есть. Два. Щука. Ну, да, походу щука. А где? А еще, да? да, небольшая. Да. Постараюсь. Да, да, да. Хочется же показать. Ого. Окунь. Гля ага. какой хорош На червя. Ну-ка за кеш. Красавчик. Угу. Видишь, да. да. Смотри, смотри, ебашенька Что-то там въебало Я не знаю, что это Видишь? На кончик О, подъязок, О, ты, блядь, подъязок. Сука. Хороший Тоже есть. Смотри, Ну ка, покажи в камеру, покажи в камеру. Нет, Олег, покажи ездят. О, хороший. О сошел оторвал. и груз оторвал груз в лодке mm -hmm. ну вот как то так мы отрыбачили рыбачили брало на все на блесна на червя даже ловили изя и окунь попадался ну на всякую разную резину fox релакс там ну в общем все подряд ну все ребята подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии если понравилось oh. видео мы короче погнали до дому